Всем привет! С вами Алексей Иванов, директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Мое дело». С 1 июля 2022 года стартовал новый налоговый режим – автоматизированная и упрощенная система налогообложения. Пока он действует только в четырех регионах в порядке эксперимента. Сегодня расскажу, как работает этот режим и что ждет тех, кто перейдет на него. Идея ОСН в том, что предпринимателям и организациям, которые перейдут на него, не придется самим считать налог и сдавать отчеты. Информация поступает в налоговую инспекцию с расчетного счета в банке, онлайн-кассы и из личного кабинета налогоплательщика. А налоговая, в свою очередь, сама рассчитывает налог и сообщает сумму к уплате. Налогоплательщику остается только ее оплатить или уполномочить свой банк автоматически перечислять налог. Платить ОСН надо раз в месяц. Выездных налоговых проверок на этом режиме не будут, а вот камеральную будут проводить один раз в год. Страховых взносов за себя и работников тоже нет, но за это придется расплатиться повышенной ставкой налога. На ОСН можно работать только с определенным перечнем банков, в которые входят в специальный реестр. Пока в этом списке 7 банков, но наверняка реестр уполномоченных кредитных организаций будет пополняться. Переход на ОСН – дело добровольное. Пока опробовать его могут только организации ИП, которые зарегистрированы в Москве, Московской области, Калужской области и Республике Татарстан. Совмещать ОСН с любыми другими налоговыми режимами нельзя. У нового режима есть ограничения. Первое. Численность работников должна быть не больше пяти человек. И в штате не должно быть ни резидентов. Второе. Налогооблагаемый доход за текущий календарный год должен быть не больше 60 миллионов рублей. И третье. Остаточная стоимость основных средств не более 150 миллионов рублей. Даже если вы под эти ограничения не попадаете, есть ряд компаний, которым запрещено применять ОСА. Например, в этом списке организации с филиалами и обособленными подразделениями. Или работодатели, которые платят зарплату наличкой. Но в целом ограничения по видам деятельности почти такие же, как и для обычной ОСН. Плательщики ОСН освобождены от тех же налогов, что и при обычной ОСН. Это налог на прибыль с доходов, которые облагаются по стандартной ставке для компаний, НДФЛ, для ИП, НДС и налог на имущество, кроме имущества, облагаемого по кадастровой стоимости. Вместо этого будет один налог в двух вариантах на выбор. Первый 8% со всех доходов и второй 20% с доходов за вычетом расходов. В этом варианте есть минимальный налог в 3% со всех доходов. Если по итогам года налог, рассчитанный по ставке 20% с доходов за минусом расходов, окажется ниже минимального, то заплатить нужно именно этот минимальный налог. От обязанностей налогового агента по НДФЛ налогу на прибыль и НДС новый режим не освобождает. Также не придется платить страховые взносы за сотрудников на пенсионное, медицинское и социальное страхование. По ним на ОСН установили ставку 0%. Взносы от несчастных случаев остаются, но в виде фиксированной суммы 2040 рублей в год. ИП на ОСН освобождены от фиксированных взносов за себя, в том числе с доходов свыше 300 тысяч рублей. Освобождение от взносов не лишает права на пенсию ни сотрудников, ни самих индивидуальных предпринимателей. Они продолжают оставаться застрахованными лицами, им начисляют пенсионные баллы, а выпадающие доходы ПФР компенсирует государство. А в этом существенное отличие ОСН от налога на профессиональный доход. Налоговых отчетов нет, декларировать ничего не нужно. Если есть сотрудники, отпадает часть обязательных для работодателя отчетов. Это 6 НДФЛ, расчет по страховым взносам и 4 ФСС. Но частично остались отчеты в ПФР. Это СЗВМ, СЗВТД и СЗВСТАЖ. Бухгалтерская отчетность также обязательна. Доходы и расходы учитываются кассовым методом. Эти сведения налоговая получает от уполномоченного банка и через онлайн-кассу. Доходы, которые не прошли через банк или кассу, можно указать в личном кабинете налогоплательщика до 5 числа следующего месяца. А вот для расходов такой возможности нет. Выглядит не слишком справедливо по отношению к налогоплательщику, поэтому надеюсь, что это временно. Расчеты и уплата налога происходят так. Сначала банк не позднее следующего дня после операции передает информацию о ней в налоговую инспекцию. При этом доходы разделяют на учитываемые и неучитываемые. Налогоплательщик может скорректировать эту информацию до 7 числа следующего месяца. Если этого не сделать, они считаются подтвержденными автоматически. До 10 числа следующего месяца банк передаст в налоговую исправленные данные. До 15 числа налоговая инспекция сообщит сумму налога к уплате в личном кабинете налогоплательщика. А до 25 числа налог нужно заплатить. Можно уполномочить свой банк автоматически перечислять налог, но я бы не стал этого делать, чтобы при ошибке банка долго не доказывать свою правоту. Зарплату нужно выплачивать строго в безналичной форме через банк. Работодатель передает информацию о доходах сотрудников и о стандартных вычетах. А банк рассчитывает сумму НДФЛ, перечисляет зарплату сотрудникам за минусом налога и сообщает сумму НДФЛ работодателю. До 5 числа следующего месяца банк передаст в налоговую инспекцию информацию о суммах дохода и НДФЛ. А инспекция, в свою очередь, разместит эту информацию в личном кабинете налогоплательщика. Если работодатель выплатит доходы без соблюдения такого порядка, работнику нужно самостоятельно через личный кабинет налогоплательщика передать в ФНС информацию о выплаченных доходах, удержанных и перечисленных суммах НДФЛ. Сделать это надо до 5 числа следующего месяца. Если у вас уже есть действующий П или ООО, и вы зарегистрированы в одном из экспериментальных регионов, придется подождать до конца 2022 года, потому что уже работающий бизнес может применять новый режим только с начала 2023 года. До этого до конца года подайте уведомление в налоговую инспекцию через личный кабинет налогоплательщика. Те, кто зарегистрировал бизнес после 1 июля 2022 года, могут сразу выбрать ООСМ. Для этого также нужно отправить уведомление через личный кабинет. Как и с любым другим режимом налогоплательщика, считайте и сравнивайте налоговую нагрузку. А УСН выгоден далеко не каждому бизнесу. Пример я привел на экране. С одной стороны заманчиво, что не нужно платить страховые взносы за себя и сотрудников, но с другой стороны повышенная ставка налога. Поэтому нужно считать, будет ли экономия, а если будет, окупит ли она неизбежные ошибки расчета налога со стороны ФНС на первых порах. Фактически, в первые годы работы с ОСН придется контролировать расчет налога и оспаривать некорректно исчисленные суммы. Поэтому сэкономить на бухгалтерии не получится. Недавно РБК сообщал, что порядка 97% российских микрокомпаний пока не готовы пользоваться ОСН. 39% опрошенных утверждают, что из-за высоких ставок налога для них такая система не будет выгодна. Каждый восьмой микропредприниматель имеет собственные причины для отказа или желания для начала понаблюдать за работой новой системы со стороны. Бизнес хочет дождаться, когда систему отладят и она начнет действовать без боев. И я бы тоже порекомендовал пока понаблюдать. А если уж... Очень хочется сэкономить на бухгалтерии, то делать это нужно без потери качества учета, а лучше с его повышением. И у нас есть такое решение. Наш сервис «Мое дело бухобслуживания» поможет с введением бухгалтерского, налогового и кадрового учета, расчетом зарплаты и сдачей отчетов. Всю бухгалтерскую работу будут делать специалисты сервиса и перепроверять за ними ничего не придется. Ссылка под видео. Присоединяйтесь.